У меня в детстве часто, когда я спала или засыпала, были состояния, что я вижу как наяву, в той же комнате, будто не сплю, чертей каких-то, сущностей, которые хотели забрать у меня маму. Мне было страшно, я просыпалась, но не могла произнести ни одного слова, кричала, что а звука не было. Я пыталась двинуться, но двинуться не получалось. Да, да, да, это вот тот самый фикционного паралича, о котором мы, уже коллега тоже говорил в самом начале. Также лет до 14 были панические состояния страха, когда я садилась на корточки, сжималась клубок, казалось, что вокруг меня летит множество людей и все кричат, что именно непонятно. Потом это прошло, что это? Это страх, коллеги, это страх ребенку потерять свою маму. Возможно была какая-то память прошлой жизни или совсем юного детства, когда мама уезжала или вы лишились матери, если мы говорим о прошлых жизнях. Это очень чувствительное сознание и очень сильно сформированный страх потерять мать. Избавляйтесь от этого страха через коррекцию внуниотробного периода, методика, о которой мы говорили сейчас, через чистку астрала. Попробуйте, он, это, это деструктивный страх, он вам не поможет. Это ваша уязвимость, за нее зацепит кто угодно. Лишь только активирует этот образ, например, какой-нибудь мужчина, или какой-нибудь начальник или какая-нибудь подружка или еще какое-нибудь существо, которое будет ассоциироваться у вас с образом мамы и вы будете бояться его точно так же потерять, как боялись потерять свою мать, они будут из вас веревки ведь делать делать все что угодно. Все что угодно отдадите, только больше это, чтобы этого чувства не испытывать. Это колоссальная уязвимость, коллега. Избавляйтесь от нее как можно быстрее, как можно быстрее. Чувствительность, это и счастье для ведьмы, и беда для ведьм. Счастье, когда она перерастает в сверхчувствительность и делает свою слабость силой, но беда, когда она подросток и еще не умеет с ней справляться. Справляйтесь, лучше поздно, чем никогда.